В последнее время марку «КамАЗ» чаще всего вспоминали, обсуждая марку «Москвич», ведь грузовой автогигант стал производственным партнером столичного правительства, что поставило перед собой амбициозную цель перезапустить бывший московский завод «Рено». Однако и в сегменте коммерческого транспорта накопилось немало интересных новостей. В частности, газета «Авторевью» рассказала, что челнинцы накопили достаточное количество компонентов, чтобы собрать в этом году более 600 машин новейшего поколения К5. Саму модель ждет модернизация. Кабины, разработанные Мерседесом, полностью локализуют. Вместо 12-ступенчатого робота CF-Traxon и ведущего моста будут поставляться аналоги очевидно, китайского происхождения. На место рядной шестерки КАМАЗ-910 рабочим объемом 12 литров придет аналогичный, но 13-литровый мотор. По неофициальной информации, его назовут КАМАЗ-915. Новинка, как уверяют, будет мощнее и экономичнее предшественника. Параллельно грядут перемены и в электронике. Дисплей медиасистемы станет намного крупнее, за счет чего удастся минимизировать число физических кнопок. Приборный щиток сделается полностью электронным. Если перезапуск серии пойдет по намеченному плану, такой тягач должен появиться буквально через полгода, в самом начале 23-го. Далее последует черед самосвалов, а на рубеже 23 и 24 -го годов даже электрогрузовиков. При этом Камаз собирается перейти на отечественные электрику и электронику, а также ввести рекордный межсервисный интервал на уровне 150 тысяч километров. Что касается классического модельного ряда К3 со старыми кабинами, то его также ждут весьма серьезные перемены. Так, моторы Cummins и коробки ZF, которые сейчас собирает КАМАЗ, будут национализированы, локализованы и лишаться прежних имен. 9-литровый Cummins ASLE будет именоваться КАМАЗ-667, а немецкие коробки получат индексы 2131 и 2181. Притом, по информации издания, локализация механических трансмиссий идет полным ходом. Параллельно готовятся родные восьмицилиндровые моторы 740-й серии, отвечающие нормам Евро-5. Им вместо топливной аппаратуры Bosch предстоит примерить продукцию алтайского завода прецизионных изделий. Но самое интересное — кабинный модуль переживет рестайлинг. Немолодую машину снаружи стилизует под современное поколение К5. Внутри появится новая передняя панель, подрессоренное кресло и другие приятности.